Государственная телерадиокомпания «ЛТР Новости» В студии вас приветствует Юлиценко. Здравствуйте, мы сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня Президент принял председателя Национального статистического комитета страны Парламент принял заключение по выдвижению обвинения против экс-президента Алмазбека Тамбаева и лишения его неприкосновенности 670 килограммов героина нашли в грузовике из Кыргызстана в Германии на Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли на придорожных территориях. Президент принял председателя Национального статистического комитета Калбека Султанова, который представил информацию о социально-экономическом развитии республики за период январь-май этого года. Так, по данным Статкома, за указанный период объем ВВП составил 182 миллиарда сумм, увеличился на 5,6%. Рост ВВП был достигнут за счет увеличения объемов промышленного производства, сельского хозяйства, строительства и услуг. Также отмечено увеличение инвестиций в основной капитал на 4,9%. В рамках года по развитию регионов и цифровизации стран надстатком наравне с другими госорганами должен перейти на электронную форму сбора отчетности и распространения данных, что позволит снизить риски ошибок, повысить оперативность сбора и обработки данных, а также снизить нагрузки на, на респондентов. В этой связи поручено совместно с Центром электронного взаимодействия и другими госорганами обеспечить обмен необходимой информацией в рамках системы Тундук для оптимизации количества и форм отчетности в целях снижения нагрузки для бизнеса по предоставлению отчетов отчетности. Глава государства подчеркнул, что над нацтаткому необходимо обеспечивать своевременное и полное предоставление актуальных данных по регионам и их социально-экономическому положению, при этом усилив аналитическую часть работы. Поручено принять активное участие в обеспечении полноты и качества сведений по хозяйственных книгах, а также в рамках платформы «Сонарип Аймак». Также президент обратил внимание на необходимость обеспечения достоверности статистических данных, сокращения статистических погрешностей во всех сферах жизнедеятельности страны, в особенности по внешнеторговому обороту. Президент подписал указ, согласно которому чрезвычайный полномочный посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия Муктар Джумалиев назначен постоянным представителем Кыргызской Республики при Европейском Союзе, чрезвычайным полномочным послом во Франции в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Кыргызской Республики при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры и Организации по запрещению химического оружия по совместительству с резиденцией в городе Брюссель. Премьер-министр встретился с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ Яном Даджу. Глава правительства выразил благодарность организации за оказываемую помощь Кыргызстану по линии программы технического сотрудничества и заверил, что Кыргызстан является для МАГАТЭ надежным партнером и предоставляемое нашей стране техническое содействие служит своей цели, а в частности укреплению радиационной ядерной безопасности, улучшению качества предоставляемых медицинских услуг в сфере ядерной безопасности, медицины для населения, что является одной из приоритетных задач нашего государства. Особо хочется отметить важность оказания поддержки Министерству здравоохранения в контексте борьбы с онкологическими заболеваниями, в связи с чем хотелось бы выразить просьбу уделить внимание данному компоненту технического сотрудничества, сказал Мухаммед калай и отметил, что в настоящее время разработаны два закона, касающиеся укрепления служб ядерной медицины, брахитерапии и лучевой терапии, а также укрепления лабораторий и системы систем тестирования пищевых продуктов и болезней животных. Ян Даджу, в свою очередь, отметил, что рад его первому визиту в Кыргызстан, встрече с главой правительства и ожидаемым встречам с руководителями ряда государственных органов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов. Год за годом поток абитуриентов из-за рубежа, желающих обучаться в столичных медицинских вузах, увеличивается. В основном увеличены, увеличены получения медицинского образования в нашей стране студенты из Индии. По их словам, в Кыргызстане можно получить качественное образование, которое закрепляется практическими навыками. Повысить квалификацию студенты из Индии могут и в столичном биомедицинском центре, в котором опытные врачи ведут обследование сердца и легких граждан, проживающих в высокогорных районах. В скором времени сотрудничества Кыргызстана и Индии в сфере медицины выйдет на еще более высокий уровень. Между министерствами здравоохранения наших стран подписан меморандум. Какая работа запланирована в рамках документа, расскажет Айту Супуева. Это музей пластинации Государственной медицинской академии. Здесь расположены более 2000 экспонатов, которые представляют собой как настоящие части тела человека, так и его органы. Здесь студенты оттачивают свои теоретические знания анатомии на практике. Такие музеи расположены только в пяти странах мира. Важно отметить, что из-за сильной учебной базы данной медицинской академии поток студентов из-за рубежа для поступления в учебное учреждение с каждым годом увеличивается. Шейх Фаязуддин и Умейста студенты из Индии. В этом году они с отличием оканчивают столичную медицинскую академию. По их словам, уезжать из Кыргызстана они не хотят, однако из-за того, что на родине их ждут родители, оттачивать свое врачебное мастерство они планируют в своей стране. Другие университеты нету, как И Погода очень нравится, и преподаватель тоже хорошо говорят на английском. Говорят. И хирурги тоже, они показывают, когда опература сделают госпитали, и больных смотрели, и все хорошо здесь, мне очень нравится. Я не хочу идти домой, это надо, потому что мои родители там, поэтому... но я хочу остаться здесь, потому что мне нравятся ваши блюда. И погода очень хорошая здесь. Меня брат вот здесь учился на пятый курсе сейчас. Он сказал, мне, меня вот эта классная академия, потому что я из Испании. Припадаватель Павлатель Караши знает английский, а у меня вот секвелла класс будет на английском, тоже его отучиться тоже очень хорошо. Студентов из-за рубежа, обучающихся в столичном медицинском вузе, как Шейх Фаязуддин и Умейста, много. Каждый год медицинская академия открывает свои двери для 500 студентов из других стран. Нередки случаи, когда сюда переводится и из Европы. Такой наплыв наблюдается по причине предоставления качественного образования, отмечают специалисты. Последние два года риск увеличивается. Поступающих в наш вуз, например, последний год, вот 506 Получается, поступили из Индии. Ну и в других э, странах тоже есть, но самое большое – это поступает к нам из Индии. Ну, почему студенты именно хотят медицинской академии? Потому что сами студенты, вот сами делают рекламу. Индия и Кыргызстан ведут очень тесную работу в сфере медицины. Как отмечают многие эксперты, Кыргызстан уже в течение многих лет успешно экспортирует медицинское образование в эту страну. Об успешном сотрудничестве в сфере здравоохранения свидетельствует и открытие совместного биомедицинского центра. Здесь работает около 20 ученых, которые ведут обследование человеческого состояния в высокогорных районах. Кроме того, в этом центре изучаются генетические и молекулярные механизмы организма. Важно отметить, что вся специальная техника для столь сложных научных исследований была предоставлена индийской стороной. Финансирование на научные исследования, включая и командировки, и э, оборудование, расходные материалы для научных исследований, полностью выделяет индийская сторона. И она оплачивает также э, заработную плату своим сотрудникам, которые прикомандированы сюда для выполнения научной работы. За 8 лет нам удалось показать, что э, по механизмам адаптации к высокогорью Индусы и хыргызы, этнические хыргызы и индусы отличаются. У хыргызов преобладает респираторный путь адаптации, то есть через улучшение, улучшение и углубление дыхания идет адаптация больше, а у индуса больше через гемический, так называемый, через кровь. Теперь Содружество Индии и Кыргызстана в сфере медицины выйдет на еще один новый уровень. Подписан пятилетний меморандум о сотрудничестве между Министерствами здравоохранения наших стран. В рамках меморандума планируется углубить партнерство в сфере изучения инфекционных заболеваний и защиты материнства и детства. На сегодняшний день по исполнению этого меморандума будет создаваться двухсторонняя между двумя странами рабочая группа. И дальше уже будет определено, по какому пути мы пойдем. Сотрудничество двух стран будет вестись в области охраны здоровья матери и ребенка по повышению потенциала кадров, то есть медицинских работников. Также большая работа будет вестись в области внедрения электронного здравоохранения. Отметим, сектор здравоохранения является одним из самых развитых в Индии. В этой стране насчитывается около 30 медицинских учреждений, которые оснащены самой передовой техникой. В Индию приезжают со всех уголков мира для проведения тяжелых операций. Учитывая это, наши специалисты могут получить колоссальный опыт в развитии сектора здравоохранения, отмечают эксперты. В скором времени отечественные пчеловоды, а также экспортеры меда могут увеличить поставку своей продукции в Китай. Это стало возможно благодаря подписанному протоколу между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту меда. Насколько положительно повлияет на деятельность пчеловодов меморандум, подписанный в рамках саммита ШОС, расскажет наш корреспондент Айзада мактабек КЗ. Медовая отрасль одна из приоритетных в экономике Кыргызстана, а объем спроса на мед в Китае очень большой. Производители этого столь сладкого и полезного продукта отмечают, что бизнесмены из дальних зарубежных стран с радостью покупают данный продукт. Одним из производителей меда в нашей стране является Осо Аман Гринфуд. Как оказалось, тот мед, который мы видим на витринах магазинов, проходит тщательную переработку. Сперва мед наливают в этот специальный бачок. Затем его согревают для того, чтобы он смог пройти через специальный фильтр. Затем медовая масса проходит двойную фильтрацию. И только после этого его наливают в специальную емкость. И только после этого клеят на него этикетку. Мы производим три вида чистого меда. Первый – это Теньшань, твердый. Второй – каракульджа, жидкий. И третий вид под названием Тактагульский и джалабацкий. Сейчас мы начали делать очень обычные виды меда с добавлением натурального шоколада, малины, персика и других фруктов. На данный момент мы провели исследование и нашли еще один вид меда. Это предприятие, кроме импорта, внутри страны также экспортирует свой продукт в зарубежные страны, такие как Китай, Япония, Америка и Арабские Эмираты. Сейчас у компании по плану поставлять продукцию на рынок Европы. В общем, в прошлом году было экспортировано 85 тонн мёда. Наша компания основана в 2013 году. Через год мы начали экспортировать мед в Китай. Мы с каждым годом увеличиваем как производство, так и экспорт. После недавнего подписания протокола мы должны соответствовать со всем стандартом, который поставил Китай. Сейчас мы ведем переговоры с коллегами из Европы для увеличения экспорта продукции. Кроме того, хотим увеличить количество пчеловодов. Теперь отечественные производители меда смогут увеличить экспорт в Китай благодаря протоколу, подписанному между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и главным таможенным управлением Китайской Народной Республики. Специалисты отмечают, что деятельность местных бизнесменов, занимающихся медом, улучшится в разы. С Кит на будущий план он наш ближайший сосед то есть получается логистика здесь более дешевле чем арабские эмираты куда-то в европу или в японию в ту же и так далее то есть по логистике китай нам очень выгоден и в результате но попасть в китайский рынок мы должны соответствовать их стандартам к предъявлениям китайской со стороны и к этим стандартам мы должны быть готовы. То есть мы сейчас э, проводим обучение в этой области. По информации Ассоциации пчеловодов, у них зарегистрировано более тысячи пчеловодов. Но это лишь официальное количество. По их словам, пчеловодов в нашей стране может быть в два раза больше. Но самое главное, что необходимо сделать в ближайшее время, как отмечают эксперты, это зарекомендовать кыргызский мед на мировом рынке. Айзада МакТбек-Казыбак от киязов, ЛТР Чуйская область. Ароматный урожай ранней сорта персика уже поспели в Чуйской области 60-летний фермер Эрмекбек Раймжанов по несколько раз в день обходит свой сад и угощается сладкими плодами. Свой урожай он тоннами отправляет в соседние страны, но и для местных жителей остается много вкусных персиков черешней малины. В этом убедился наш корреспондент Кубак Кубаншбекулу. Ежедневно фермеры вместе с детьми внуками проверяют сад. Где-то нужно увеличить полив, где-то поставить подборки или сделать обрезку лишних веток. Сложившаяся семейная традиция такова. На протяжении десятков лет сначала фермер раздает свой первый урожай малоимущим семьям, пенсионерам и воспитанникам в детские дома. И только потом своей семье, но оставшейся идет на экспорт. К середине августа, вот так скажем, да, к середине августа вот мясар созреет. А Вообще-то 8 сортов у меня имеется, 8 сортов из 8 сортов, короче, вот сегодня 20 июня ранний сорт сейчас вот созрел и до конца октября потихоньку-потихоньку каждый сорт свой срок знает и будет созревать до середины октября. Персики будут. Фермер говорит, к деревьям нужно относиться с любовью. И только тогда они будут радовать внешним видом. Ну а вкус будет незабываемым. Экспорт в основном сейчас идет в Казахстан. Казахстан покупатель приезжает и покупает. Но я бы не сказал, что все. Но в основном наши же граждане, они э, очень хорошо знают наш сад бишкекчане. Аж на базары ждут, пока мы не приедем. Урожай у нашего героя всегда отличного качества, говорят жители. Его персики и черешню покупают не только в Кыргызстане. Тоннами ягод отправляется в соседний Казахстан. Это крестьянское хозяйство было образовано 8 лет назад. На долевых землях, которые раньше пустовали. 500, общее количество 500 саженцев э, персиков э, и малины также. Э, по примеру... Э, Местные жители начали тоже высаживать плодовые саженцы. Этот сад переполнен сочными плодами. Не только аромат и вид, но и цены этих фруктов привлекают внимание покупателей. Местные жители с нетерпением ждут урожая из этого фермерского сада. Знатоки не выбирают, а берут килограммами. Ведь из этих плодов получатся самые вкусные компоты, варенье и джем. Кубат Хончпеку Лутур ЛТР, Чуйская область. В соответствии с указом президента Сорунбая Джинбекова об объявлении 2019 года в развитии регионов и цифровизации Российско-Крыгызский фонд развития предоставил дополнительно 100 миллионов сомов акционерному обществу «Гарантийный фонд». Всего на данный момент фондам предоставлено 300 миллионов сомов для выдачи гарантий региональным предпринимателям. В рамках финансирования РКФР «Гарантийный фонд» предоставит гарантии региональным предпринимателям, у которых перспективные проекты, но недостаточно залогового обеспечения для получения кредита. Подробнее о деятельности гарантийного фонда нам расскажет его председатель правления Малик Бакиров. Здравствуйте, Малик Бартрасович. Здравствуйте. 18 июня премьер-министр подписал распоряжение правительства об увеличении уставного капитала гарантийного фонда на 550 миллионов сомов. Скажите, за счет чего будет проведена дополнительная капитализация и чего она будет способствовать? Ну, Во-первых, это будет способствовать тому, что гарантийный фонд будет предоставлять, гарантии для развития малого и среднего предпринимательства. И предыдущая деятельность показала, что потребность в гарантиях малого и среднего предпринимательства очень высокая. Это предположительно 40% от кредитного портфеля банковской системы, в связи с чем правительство приняло решение об увеличении капитала гарантийного фонда на 550 миллионов сумм. И это будет предложено инвесторам для того, чтобы они выкупили эти акции на фондовом рынке. Какие сферы деятельности являются приоритетными для предоставления гарантий? Основными направлениями предо... приоритетными направлениями предоставления гарантий являются сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и промышленность. Конечно, мы в то же время не будем упускать такие сектора, как туризм, строительство, торговля, услуги и так далее. Но первые три, о которых я сказал, являются самыми приоритетными. Сколько всего на данный момент выдано гарантии и на какую сумму? С момента де... нашей деятельности мы выдали 870 гарантий на сумму миллиард 100 миллионов сомов и наши банки-партнеры выдали на 3,8 миллиарда сомов кредитов под наши гарантии. И я сегодня могу похвастаться и поблагодарить наши банки-партнеры и предприниматели, которые получили гарантии, что возвратность является 99,9 и это достаточно высокий показатель. Благодарим за ваши полные и компетентные вопросы. А мы продолжаем выпуск. На Ужском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли на придорожных территориях. Сотрудники Акимиата и милиционеры совместными усилиями выявили 6 стихийных торговых точек. Владельцы были отправлены в отделение милиции для составления протокола. Подробнее о мерах по наведению порядка на рынке в материале «Бипомата Санбекулу». Полжский рынок уже давно стал примером хаоса и беспорядка в столице. А основной тому виной являются незаконные торговцы, которые буквально заполонили своими тележками все близлежащие улицы и тротуары. Сотрудники Ленинского акимеата столицы проводят профилактические рейды по борьбе с незаконной торговлей на регулярной основе. Однако назвать их действенными никак нельзя, потому как незаконные торговцы возвращаются на свои места буквально через несколько дней после проведенного рейда, несмотря на выписанные штрафы и даже изъятие имущества. А сотрудников органов правопорядка и органов местного самоуправления они встречают открытой агрессией. В летний период количество незаконных торговых точек только увеличивается. Это связано с появлением торговцев овощами и фруктами. Отныне районная администрация будет проводить рейды каждый день. К незаконным торговцам применяются административные меры в соответствии с новыми кодексами. По положению о запрете на э, торговлю не неустановленных местах предусмотрено изъятие предметов, способствующих незаконной стихийной торговле. Данные предметы нами изымаются и складируются на базе э, МП Тазалы. Размер штрафа на сегодняшний день предусмотрен по 120-й ст, э, статье Кодекса о нарушениях, э, то есть э, размер второй категории э, – это 3000 сомов. Необходимость соблюдения установленных порядков подчеркивают и добросовестные продавцы, работающие в специально отведенных местах. По их словам, в борьбе за клиента у нелегалов, необремененных правилами и дополнительными затратами видим аренды, налоговых и социальных отчислений явные преимущества. Вот, например, здание, внутри люди торгуют, но они сидят. Потому что с улицы торгуют, вот, например, вы тоже не подниметесь на второй этаж, когда у вас под рукой стоит на тележке, и еще дешевле, потому что они за место не платят, поднять не платят, из-за этого они немножко спускают цены. Отметим, что мобильные группы по борьбе со стихийной торговлей на Ожском рынке и прилегающей территории были созданы в январе этого года. Для охвата всей территории рынка были привлечены дополнительные силы. Лек Маматасын Мекулу Асқар Марат Афылты Әрбішкек, Парламент принял заключение по выдвижению обвинения против экс-президента Алмазбека Тамбаева и лишения его неприкосновенности. В заседании в целом участие приняли 105 депутатов, 100 из которых проголосовали за, остальные пять против. Для рассмотрения задачи, есть ли основания лишить неприкосновенности экс-президента, чтобы привлечь его к ответственности в Джигуркукине, 13 июня была создана специальная депутатская комиссия, в заключении которой было отмечено, что причастность Алмазбека Тамбаева к шести пунктам из девяти резонансных дел именин место быть. Продолжение темы. Далее. Атамбаев, президент а у Мини, салчу, мини, не эти, четал бай. Сидует узгоджей по ренису. Виссая, я си, че, именно в Белый. Холт, и вести, что на и ускреп. Музыкант, и ухту, бар нашу, что в Дюгурку Кенеша сегодня было особенно оживленно. Депутаты сделали первый шаг к решению исторического вопроса – лишение статуса экс-президента Алмазбека Тамбаева. При этом все должно быть в правовом поле и в рамках закона, отмечали нардепы. У нас есть доказательства, Принимается большое политическое решение. Я, как человек, понимающий международную политику, говорю, что нужно все провести по существу дела. Мы живем в правовом государстве. Ни у кого не должно быть абсолютной неприкосновенности. На основе заключения комиссии мы дадим поручение Генеральной прокуратуре. В настоящее время ведется следствие по ряду резонансных коррупционных дел, которые под пристальным вниманием общества. Тому пример дела по модернизации ТЭЦ Бешкека и незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. В ходе расследования этих тяжелых преступлений всплывало имя и Алмазбека Тамбаева. И главная цель созданной депутатской комиссии было выяснить, есть ли основания для подозрения Алмазбека Тамбаева в этих преступлениях и необходимо ли лишать его статуса неприкосновенности. Депкомиссия пришла к заключению, что по шести пунктам из девяти основания для подозрения Алмазбека Тамбаева есть. Три из девяти обвинений не относятся к президентскому сроку Атамбаева, а по шести есть основания для подозрения. Это такие обвинения, как гонение на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ, незаконное освобождение кримавторитета Азиза Батукаева, незаконное завладение участком селя Хойташ, где Атамбаев построил дом, возможная аффилированность с компаниями АК Петролиум и АК Инвест, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, возможная причастность к незаконным поставкам угля на ТЭЦ на вопросы одной из первых зарегистрировалась Ирина Карамушкина. Нардеп отметила, что лишение неприкосновенности Алмазбека Тамбаева своего рода предательство ее коллег. Депутат озвучила мнение, что это делается из личных обид и амбиций. Каждого из нас, извините, можно накопать статью. На каждого. Под давлением, под хорошим избучкой, на каждого можно накопать. И у многих здесь сидящих, рыльцев пушко... Нардеп не осталось без ответа. Так, если Аида Исмаилова отметила, что Карамушкина пытается навязать политику Королевства Кривых Зеркал, Евгения Строкова в свою очередь отметила, что в комиссию вошли те, кто не боялись ответственности. Экс-министр здравоохранения Сагинбаева, главврач Ченцео Султан Газиева, которые при поддержке своей крыши в лице Раисы Атамбаевой беспредельничали и занимали столь ответственные должности в системе здравоохранения. И я, знаете, я не удивлюсь, что в деле Батукаева, если вдруг всплывет, опять же, имя Рысы Атамбаевой. Потом... Вот в одном из ваших выступлений я слышала, что вы сказали такие вещи, да, что никогда не видела подлее трусливое, чем политики мужчины. Ирина Юрьевна, вы, видимо, не видели то, что творится рядом с вами. В один из дней, 13, 13 апреля 2018 года вечером, ко мне позвонил Фарид Ниязов и стал угрожать. Угрожать тем, чтобы я не должна, не должна внести справку, по которой мы работали два года, справку в комитет Джордку Кенеша. И если он сказал, если внесете эту справку в комитет, то у вашего эксперта будут большие проблемы. И эти проблемы у нее были. Поэтому, Ирина Юрьевна, вот давайте со всех сторон будем смотреть на эту проблему. И не покрывать только одну сторону. Когда мы шли за Маша Шиночем, он был лидером, и за ним стояло очень много людей. И мы верили в те идеалы, о которых он все время говорил. Но, к сожалению, да, он сделал много, но, к сожалению, есть то, мимо чего пройти нельзя, и э, что оставить это незамеченным. Уважаемые коллеги, уже третий день э, фейковые э, новости Фейсбука меня обвиняют. В том смысле, что имел ли я право быть членом данной комиссии и даже председателем с точки зрения морали и истории отвечу. 7 апреля, когда погибали самые лучшие сыновья, в Кыргызстане не было реальной власти. Тогда инициативные группы, которые находились в площади, образовали группу людей, хотя бы достойно их проводить последний путь. Я был представителем этой похоронной комиссии. И сегодня хочу выяснить, во имя чего они погибли? Во имя того, что кто-то потом стал мультмиллионером? Я хочу вот это ответить, получить ответ истории. Депутат Альфиа Самигулина попросила дать разъяснение, почему в начале справки, в заключении спецкомиссии говорится, что Атамбаев создал ОПГ. Это резонансное дело, потому что... Я думаю, весь мир, во всяком случае, ближайшие наши соседи сегодня будут смотреть по новостям, это наше событие. И вот у меня такой вопрос, наверное, к председателю комиссии. Если в ходе следствия обнаружится, что не из девяти уже три вы отстранили, если эти шесть тоже не, не будут иметь своего подтверждения, какое наказание понесет Джогро Кинеш? Во-первых, есть такое решение крутое. Это тоже народ. мы на это ссылались. Во-вторых, если помните, когда здесь был отчет генерального прокурора, я ему задал вопрос, можем ли постановление Джугуру Кенеша вписать о том, что бытность, когда Алмашевич был президентом, был организован антиконсионный преступный режим. Он сказал, можете написать. Это слова генерального прокурора. И третий – это показания тех лиц, которые пришли на заседание рабочей комиссии. То, что касается, вы сказали, если не будет доказано. По двум фактам, в частности по поставке угля, по отец и по Батакаеву, уже есть отдельное дело. Просто они не могут дальше продвигать. Если мы снимем неприкосновенность, дальше процесс покажет. Депутатская комиссия выслушала результаты работы инициативной группы в ходе заседания депутатской комиссии бывший мэр Нариман Тюлеев, Бек Турасанов, Клара Соуронкулова, Геничпек Дущубаев и другие обвинили Атамбаева в узурпации власти в период президентства и причастие его к ряду преступлений. Депутат Анвар Артыков поинтересовался, нет ли у тех, кто выступил, личных обед в отношении с экспрезидентом. На то есть такие обстоятельства. По доказательству соответствующих следственных органов, дела отделены в отдельное производство. В представитель правоохранительных органов говорит о том, что в этих резонансных делах упоминается имя Тамбаева. Депутата Селько-Дуранова поинтересовалась, почему на заседание Временной комиссии не позвали Алмазбека Тамбаева. Есть протокольное старшинство, где экс-президент обозначен пятым. И какое бы важное мероприятие не проходило бы в стране, то ему адресуется официальное приглашение. А тут вопрос по нему рассматривается. Могли же пригласить... «Наша пресс-служба сделала рассылку, что все, кто заинтересован, могут участвовать на заседании комиссии. Ваш вопрос резонный, но сегодня это не главное. Если бы его представитель пришел бы, и мы его не пустили, то это другое дело». Парламент не является следственным органом. И комиссия не предъявляет обвинения, а дает соответствующим органам указания проверить факты, в которых обвиняется экс-президент, отметил нардеп Талант Мамытов. «Мы не определяем обвинения в совершении того или иного преступления». Мы всего лишь даем соответствующим правительным органам проверить данные факты. То есть мы в своей деятельности регламентируемся и пользуемся нормами Конституции, регламента Оркеша, а также соответствующим требованиям 12 закона о гарантиях деятельности президента и экс-президента Кыргызской республики. Все дальнейшие мероприятия будут осуществляться в рамках уголовно-процессуального законодательства где следственные органы будут проводить полные следственные мероприятия. Для чего мы должны дать им возможность в случае невыявления, они должны принять соответствующее решение. Так, решение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства направили в Генеральную прокуратуру. За проект постановления о лишении Алмазбека Тамбаева неприкосновенности проголосовали 100 депутатов, 5 выступили против. Фукюмару, Перунын президент, 20-й годы. Тейлор, Бул Гага, Сотумынен дюйнолюк правосудия, Соттолуан. Катсав, Израилын президент, Ерузейский, Полшанын президент, Видела, Аргентинаны президент, Садам Гусейн, Ирак Соттолуан. Иракнын президент, Пинатчет, президент, Милошевич Сербанын президент, Мария Панама президенте, Чаушевский, Румыния на президенте, Качерян, Армения, Южный Корея, Гечей Украина на конвенция, да, переглядешь, Хрцдан на президенте, сотттлбошка ректегенды. Бис Дюньолик, элер мы Демек, Генеральная прокуратура должна дать оценку, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела. Если надзорный орган решит, что есть, то ЖК будет рассматривать вопрос о снятии неприкосновенности секс президента Если генпрокуратура не найдет никаких оснований для подозрения, то работа комиссии будет аннулирована. для о том, насколько опасна узурпация власти для развития государства, сегодня обсудили представители гражданского сектора. В Бишкеке был организован круглый стол под названием «Узурпация власти. Преступление» с участием членов Комитета по защите свободы слова, Комитета защиты политзаключенных, движения СДПК Безотамбаева, экспертов, правозащитников и гражданских активистов. В ходе обсуждения участники круглого стола пришли к единому мнению. Приступая к исполнению неких государственных обязанностей, должностные лица должны перестать относиться к себе как к хозяину, а как к вверенной сфере как своему частному владению. Подробности смотрите в следующем материале. В то время как специальная депутатская комиссия решала судьбу неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева, гражданские активисты и правозащитники давали оценку последним событиям, происходящим в стране. Узурпация власти, как особо тяжкое преступление, основная мысль круглого стола. По словам экс-суди Конституционной палаты Клары Соронкуловой, речь идет о политических процессах, которые наблюдались при Атамбаеве. Фактически Алмазбек Атамбаев присвоил себе функции полномочия других государственных органов и нарушил основополагающий принцип государства это принцип разделения власти потому что принцип разделения власти он подразумевает что если кто-то выходит за пределы своих полномочий то обязательно какой-то другой орган должен его остановить. И орган, который обладает такими полномочиями. Как правило, это парламент. По мнению ряда участников «Круглого стола», главная задача на сегодня – это дать действиям Алмазбека Атамбаева справедливую оценку. Как отметил гражданский активист Тойгонбек Калматов, будучи президентом, Атамбаев создал политический режим, который отвечал его требованиям, а не национальным интересам страны. Народ доверил бывшему президенту управлять страной, значит, народ имеет право контролировать и проверять его деятельность. Подчеркнул активист. Я думаю, очень правильно поступил Джаор Кукенеш, создав комиссии, изучал многие ошибки, не только ошибки, это а преступления. Есть его нарушения. Чтобы ответил перед законом. Я лично мое мнение есть. Потому что он, во-первых, узурпировал власть. Атамбаев и его команда, коррупционная команда, они значит, вот, полностью вошли короткой. Это уже доказано. И доказано комиссией, доказано до этого силовыми структурами, провоконительными органами». Отдельные эксперты считают, что сейчас бывшим главой государства движут не идейные соображения, а узкий политический интерес. Заявления и требования, которые выдвигал Алмазбек Атамбаев в последнее время, совсем не красили его как политика, имеющего статус экс-президента. А если смотреть в целом, то Атамбаев мог бы уйти из политики и заняться другими делами, писать мемуары или петь песни. Но, как говорит Кубан Мамбиталиев, бывший президент этого не сделал последующее причине прежняя власть в лице экс-президента выходит на авансцену и пытается делать реванш нашему народу надо еще раз проявить это и остановить вот это реванш реваншистов за ними очень много Дело сейчас потянется. Сейчас он бы переизбирался, избирался, все, он объявил бы себе крыс баши». Все это пошло бы, потому что у человека жажда власти, неуемная жажда власти. Его надо, такую жажду надо остановить. По итогам круглого стола участники приняли резолюцию, в которой говорится, что перед буквой закона все равны, независимо от занимаемой должности и положения. Напомним, что сегодня специальная депутатская комиссия нашла факты узурпации власти экс-президентом страны Алмазбека Матамбай. Решение было поддержано Джогур Кукенешом и направлено в Генеральную прокуратуру для отдачи юридической оценки. Мадина Низамава, Чингисток, Турбеку, Луэль, Тербишкек. К этому сейчас это все новости. Всем доброго. До свидания.